Глава 9. Вавилонская башня Вскоре некоторые потомки Ноя отступили от веры. Только небольшая часть из них последовала примеру Ноя, чтобы жить в повиновении Божьем заповедям. Другие же утратили веру и восстали против Бога. Несмотря на то, что потоп случился совсем недавно, эти люди расходились во мнениях в отношении Него. Некоторые из них отрицали существование Бога и считали, что потоп был вызван чисто природными причинами. Другие же полагали, что Бог существует и что Он уничтожил до потопных людей наводнением. Подобно Каину, они восстали против Бога за то, что Он стер людей с лица земли, наслав на землю потоп, вот уже в третий раз проклял ее. Избравших путь восстания, постоянно раздражала богобоязненная жизнь их собратьев. Они отягощали наставления и обличения тех, кто любил, повиновался и превозносил Бога. Спустя некоторое время, утратившие веру, решили отделиться от детей Божьих, чьи праведные жизни постоянно препятствовали их злым намерениям. Они удалились от них на значительное расстояние и поселились в обширной долине, там они построили город, а затем задумали возвести башню, столь огромную, что она могла достичь облаков. Все это было предпринято для того, чтобы народ не рассеялся по всей земле, а проживал вместе в одном городе и башне. Они рассудили, что в случае нового потопа им удастся обезопасить себя, потому что, воздвигнув огромнейшей высоты башню, им не будут страшны никакие воды потопа, и весь мир станет чтить их, а они, уподобившись богам, будут править народами. Это грандиозное сооружение должно было прославить строивших его и отвлечь мысли будущих поколений от Бога, обращая их в идолопоклонство. Еще до полного завершения башни часть сооружения отвели под жилище людей, Комнаты были роскошно обставлены, украшены и посвящены идолам. Строители, утратившие веру в Бога, предполагали, что если их башня достигнет облаков, они смогут обнаружить там причины возникновения потопа. Они превозносили себя выше самого Бога, но Он не мог позволить им завершить свою работу. Как только башня достигла невиданной до высоты, Господь послал двух ангелов, чтобы посрамить их. По причине необыкновенных размеров башни, строители, находившиеся вверху, не могли прямо обращаться к тем, кто работал внизу. Поэтому на всех ярусах башни стояли в различных местах люди, которые передавали по цепочке приказы относительно необходимого материала или указания по работе. Таким образом, рабочие передавали друг другу различные указания – Сошедшие с небес ангелы смешали их языки таким образом, что когда в итоге слова доходили до рабочих, находящихся внизу, те искали материалы, которые на самом деле были не нужны. В итоге, после изнурительного процесса доставки материала на вершину башни, оказывалось, что это было не то, чего они ожидали. В гневе и досаде они упрекали тех, кто, по их мнению, был в этом виновен. В результате смешения языков, в их работе произошел разлад. Будучи не в состоянии объяснить возникшее недоразумение и странные слова, появившиеся в их речи, люди оставили работу и, отделившись друг от друга, рассеялись по всей земле. До этого времени все люди говорили на одном языке. Молния, как знамение гнева Божьего, ударила в вершину башни, разрушила ее, повалив на землю. Таким образом, Бог показал мятежному человеку, что Он Всевышний.